Если вдруг небеса перевернутся, и ты решишь все-таки стать фрилансером и делать ретуши на памятнике, ты должен кое-что знать. Ты никогда не сможешь объяснить людям, чем ты занимаешься. Особенно тем, кто очень далек от этих ваших интернетов. Особенно если твоя работа связана с тем, чтобы отфотошопить мертвого человека. Серьезно, я пробовал много раз. Но однажды я хакнул эту проблему. Я придумал, как объяснять людям, чем ты все-таки занимаешься. Это было на день рождения моей будущей жиды. Суровая такая интеллигентская семья, наглухо все сидят в сборе, отец... Отставной кто-то там, о ком лучше без корочек ФСБ вообще не говорить Мама там была настолько театральная Примадонна, что мне кажется, ее рожали специально в третьем акте пьесы Какого-нибудь адюльтера его превосходительства Дед, князь, просто князь В кресле качалки зрение минус 8, катетер постоянно что-то там булькает у него И воспоминания об адультерии его превосходительства Какую он там роль в этой пьесе играл, я уже даже побоялся, блин, спрашивать Так вот, в середине ритуального поедания тортика со слюнявчиками за шеи Такие все сидим Моя будущая теща так томно вопрошает. Доченька, а чем занимается твой молодой человек? И все восемь глаз начинают сжечь мне лицо, как электродуговая сварка. А учитывая дедушкины очки, еще и десять глаз. Учитывая иконостас, у них в серванте за спиной. Дедушки, чек 50, как минимум, чтобы вы понимали, да, ситуацию. У меня слово фрилансер застряло еще на выходе из мозговых извилин, не то что в горле. Будущая жена хихикнула в кулак. Я с трудом проглотил кусок торта и как бы выплевывая свечку изо рта, обронил как бы фрилансер. Теща с тестем переглянулись. Может ложатся что ли, где-то там дед подал голос, блин, на заднем плане. Я понял, что прямо сейчас происходит переломный момент в моей жизни в этой семье. Мое имя находится просто в нанометре от вечной анафимы. И тут мой мозг выдает фразу, ставшую девизом всей моей жизни на следующие лет, наверное, 12. Ну, по сей день. В общем-то, девизом. Я. Я рисую. Я рисую мертвых людей на черных камнях. Наступила такая тишина, что я услышал, как что-то булькнуло у дедов в катетере. Те тещи переглянулись такие. Я понимаю, по их взгляду, что я только что прописался в этой семье на предстоящие некоторые количество лет, пока жив, как минимум, этот дедушка. Так, собственно, оно и получилось. Пока у него булькает катетер, я могу приходить каждый год на. На день рождения своей жены в эту семью и кушать вкусный тортик. Но последнее фото этого деда-князя я все-таки сделал сам, на всякий случай. Я знаю, чем это чревато. Так оно, в общем-то, и получилось. Я лет семь приходил в эту семью и кушал тортики на день рождения своей жены. Восьмой тортик я уже делал, ел на 40 дней этого дедушки-князя. С тех пор я всем так и отвечаю на этот вопрос. Я рисую мертвых людей на черных камнях. После этого следуют незабываемые три секунды ужаса в глазах вопрошающего. После этих трех секунд восхитительного наслаждения, блин, тишиной паузой. Я уточняю после этого спокойно, не с натуры. Только фотография, только ЧБ. Самое удобное, что после такой формулировочки все дальнейшие расспросы как-то стихают и, в общем-то, прекращаются. Хотя жаль, я могу много чего интересного рассказать из жизни рядового российского фрилансера по ретуше, блин, портретов на памятнике. Если ты все-таки решил риснуть, обогатить свою жизнь незабываемым опытом путешествий в потусторонний мир. Рисуя мертвых людей на черных камнях. Посредством стилуса, фотошопа и такой-то материи. добро пожаловать на вебинары Ретушь на памятнике. Ссылка ждет твоего жирного жмака в описании. А меня ждут куча портретов мертвых людей на черных камнях. А поподробнее, пока я тут пристраиваюсь и продолжаю рисовать этих самых мертвых людей, сейчас на твоем экране две ссылочки, которые можешь жмакнуть и ознакомиться с тем, что на самом деле тебе придется рисовать в результате прохождения этих вебинаров. Вот одна, вот она одна, вот она вторая. Обязательно нажми, поинтересуйся.